No, no, no. on ну <плодисмент> нахер. <плодисмент> Девушки, а вам сосиску в булку или между булок? Себе ее вот не между булок. А нам сделали нормальный бутерброд. Okay, а как же сосиски? В жопу засунь себе эти сосиски. Что делаешь? Как вы, сука, извращенцы, блядь. А ну, сюда, смотри, эй, ебей. Подписывай. <рось County> I can show you the world Shining, shimmering, splendid Tell me princess Cut the cake the bottom the But get Mama was queen of the mongo, Papa was king of the Congo. Deep down in a jungle, I start banging my first bongo. Every mole can to be in my place instead of me. Cause I'm the king of bongo, baby, I'm the king of bongo bum. I went to the...